Я не буду долго представлять сегодняшнего гостя. Для меня это большая радость. Большая радость, потому что я являюсь поклонницей его творчества уже очень давно. У нас сегодня с вами Алексей Иващенко. Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо большое за столь горячий прием. Я сам нахожусь в таком эйфорическом состоянии. Меня очень давно приглашали сюда на это э, потрясающее совершенно событие, на эту летнюю школу. И все никак не складывалось, не, не, не совпадало по времени. И в этом году как-то все, вот Светлана правда говорит, все у всех все совпало в этом году. И у меня тоже все совпало, я добрался до вас и уже теперь все, держитесь. Сейчас как начну пить, не остановите. Короче, в общем, мысль вот какая у меня возникла. Составлять какую-то программу, ну, правда, глупо. Потому что у вас же есть какие-то светлые идеи относительно того, чего вы хотите услышать. Правда же? Я не знаю, принято ли у вас здесь писать записки. У нас тут принято на них отвечать. Я не знаю, принято ли здесь это делать в письменной э, форме. Мне кажется, что можно и в устной вполне. Э, если вам вдруг захочется что-то э, что интересное, то кричите. Главное, не посреди песни, ладно? Вот. Ну, для тех, кто не, не, не знает, так бывает иногда, что люди как бы не знают, чего сейчас будет, сообщаю. Меня зовут Алексей Ивашенко, мы с моим другом Георгием Васильевым несколько десятилетий, страшно сказать, несколько десятилетий сочиняли и пели песни. Потом мы перестали это делать, потому что мы занялись сочинением крупной формы, мы написали мюзикл, который назывался Nordost. «Нордост» uh, шел в Москве в течение uh, целого сезона, даже чуть больше, целый год практически в ежедневном режиме. Потом он, к сожалению, uh, по независимым от нас и трагическим обстоятельствам показы «Нордост» прекратились. Uh, каждый из нас сейчас занимается своим делом. Очень редко мы иногда встречаемся и поем песенки. Такой тоже иногда случается. Но в основном это старые песенки. И объяснение этому очень простое. Я сразу... Дам сразу ответ на многочисленные вопросы, почему не поете вместе и чем занимается Георгий. Не поем мы вместе по одной очень простой причине. Для того, чтобы выступать так, как мы выступали когда-то, там 15 лет назад, нужно 6-8 часов в неделю репетировать. У нас нет этого времени. Нужно сочинять новые песни, нужно посвятить этому жизнь. Наши жизни посвящены совершенно другим вещам. Георгий вообще занялся совершенно другим делом. Он продюсируют мультипликационные фильмы, и те, у кого из вас есть дети и, например, внуки, прекрасно знают, что такое фиксики. Да, фиксики придумал Георгий Леонардович, песенки для них тоже он придумал. А иногда мы даже их там вместе поем, но это случается крайне редко, раз в год, если не реже. А сейчас давайте начнем издалека, с тех песен, которые мы когда-то вдвоем сочиняли. Тем более, что некоторые из них категорически не хотят выходить из репертуара. И первая песня, с которой я начну, песня, которая, наверное, одна из самых первых наших песен совместных в совместном исполнении. Песня Георгия Васильева на стихи Галины Чмиревой, выпускницы географического же факультета, мы выпускники географического факультета МГУ. Песня, которая называется Недоговаривая договаривая фразы». Не договаривая фразы Вдруг благодарно замолчать. Быть понятым друзьями сразу В глазах сочувствия встречать И благодарно замолчать Не договаривая фразы. Судом друзей не будет встречи Наш самый безрассудный шаг С чужими часто все не так Закон непонимания вечен Но даже наш неверный шаг Судом друзей не будет встречи Мечтая, быть понятым и понимать Мучительно в других врастая Снять отчуждение печать, чтоб благодарно замолчать В глазах друзей себя читая На полуслове замолчал, В глазах друзей себя читая, Вдруг благодарно замолчал, Спасибо большое. Спасибо. У тучи нет иной заботы, как наше солнце закрывать, И расписание полета Безбожным образом срывать все небо серый простокваши, И мелкий дождик облажной. Отложит все заботы наши До восемнадцати ноль-ноль До восемнадцати ноль-ноль У ветра нет иной заботы Как наши тучи разгонять И расписание полетов Волшебным образом меня. Мы все в плену атмосферы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 Через окошко освещает, а молчит измученный диспетчер, Закрывший небо до шести. И плачь, мой друг, еще не вечер, Мы непременно полетим. Мы непременно полетим. У жизни нет иной задачи, ожиданием нас томить? Билет в руке, багаж оплачен. Так что ж мы медли, черт возьми, Когда еще счастливый случай Представит нам аэрофон. Коль наше счастье так летучее, Мы разрешим ему полет. Мы разрешим ему полет. Спасибо. Еще одна песня из тех далеких времен, когда мы путешествовали по необъятным просторам нашей бескрайней Родины. Я-то просто по долгу службы, э, можно сказать, путешествовал. Георгий тоже. Мы э, заканчивали географический факультет, как я уже сказал. Но, правда, я заканчивал кафедру физической географии зарубежных стран, а Георгий наоборот. Экономической географии Советского Союза. А я... В тот год, когда была написана эта песня, изучал физическую географию зарубежных стран на примере нашей необъятной Родины, на озере исакуль А Георгий изучал экономическую географию Советского Союза на примере Франции в Париже. Этот парадокс долго не давал мне покоя, потом я понял, что не надо обращать на него, внимание, просто было, как было. А вот что действительно на что стоит обратить внимание, это на то, э, на то чувство, на то ощущение, из которого, собственно, эта песня выросла. А выросла она, как полагается, у небритого, лохматого, волосатого студента с гитарой за 6 рублей 50 копеек, в мокрой палатке, с непрекращающимися дождями и с удивительным ощущением единения со всем миром. Потому что нет, Ой, я хотел сказать, мои юные друзья... Но здесь не только мои юные друзья, но и мои зрелые друзья. Но мои зрелые друзья не дадут мне соврать, что ничего похожего, никакой эмейл не сравнится с этим чувством, когда ты заходишь на почтам и так небрежно. А для Ивашенко есть что-нибудь? Не, не в Париже. В поселке челпоната ата Подходишь и говоришь, на Ивашенко есть что-нибудь? Бац, пачку писем. Из Парижа. Из Сибири, из Владивостока, с Дальнего Востока, из Астрахани, Бог знает откуда. И, конечно же, все эти люди, про которых в этой песне поется, это совершенно конкретные мои однокурсники, которые в тот год раскидались по всем практикам по всей территории планеты. И каким-то чудом мы переписывались, мы знали, кто когда где будет, и писали до востребования. Ребят, никакой e-mail с этим не сравнится. Дождь на дельце, кулем сплошной пеленой, И ночь чернилами льется с вершин, И серой горной курчавой стеной Весь мир на части тяньшань раскрашил. Кто-то от нас вдалеке, Стиснув фонарик в руке, Месит болото, Кто-то, забыв прую. С комарином краю ждет вертолета, Где-то в морях неизвестных и злых, бродят суда, словно суши осколки, Где-то в степях зацветает полынь, Там за хребтом мир живят, мир шумит, А у нас только дождь над эсы -э сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин. И серой горной курчавой стеной Весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Кто-то в избушке лесной Тронет безмолвье струной тихо и нежно. Кто-то в нотр де пари На языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам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 Немножечко похожий на судьбу. Кончается четверг И дождик мело, И трудно разглядеть В промозглой мгле Чего-то что на небо улетело, И то, чего осталось на земле, И две фигуры посреди стихий, Друг с друга не спускающие глаз, Промокшие, слепые и глухие, Такие. Не похожие на нас Счастливые, слепые и глухие Такие не похожие на нас Расскажите, пожалуйста, как вы озвучивали диснеевские мультфильмы? Да вот так и озвучивал. Прокряхал 10 лет. Говорят, что... Ну, на самом деле, были просто пробы, пришли... Пришел материал, я прокрякал, мое кряканье оказалось самым похожим на человеческую речь. Стальных вообще нельзя было разобрать. Потом перестали эти мультфильмы приходить. Потом опять появились: но уже озвучивал их другой артист, и сейчас говорят, что их озвучивает замечательный питерский актер, который мне очень нравится. Илья Носков. Знаете его, да? Тот самый первый Фандорин, который самый лучший Фандорин. Я с ним не знаком. А надо было бы было познакомиться. Похрякать о чем-то нашим утином. <реш> так. Вот, да, здесь можно из этого будет что-то исполнить. Капитанов вряд ли не получится. Селедку тоже не получится. А и метрополитен, и Бабишкарики, реки, и дончик в дым. Это прям программа второго отделения практически без исключения. Холодильник. Надо мне в антракте его порепетировать, и я его тоже смогу спеть. Да. А сейчас... Еще несколько совсем старых песен, но без них никуда. Они как-то остаются в репертуаре. Новые тоже сочиняются в больших количествах, но старые их не пускают в концерт. Попугая с плеча, старый босс, он сними. Я к тебе заглянул на минуту другую. Я сопливый матрос и едва заштормит Под коленками дрожь, удержать не могу я Я не то что боюсь, просто же я не привык Хоть в мои-то года быть пораб капитаном Я хочу все уметь, расскажи мне, старик как быть добрым, большим, Мудрым и постоянным. Приоткрой мне, старик, Тайны древних морей. Ты ведь знаю, найдешь, Чем со мной поделиться. Ты ведь знаешь язык Рыб птицы птиц и зверей. Ты ж сумел научить, Говорить свою птицу, научишь в кабаках ром холестать из горла, научи соблазнять дали на ноги красота, жить чтоб как у тебя жизнь под ложечкой шла, чтоб пожило внеслось сумасшедшее что-то, а еще объясни. Как тайфу обогнуть, как не падать забор, Штормы так же, как в стиле Объясни, как мне плыть, чтобы не утонуть Расскажи, как мне жить, чтобы не утопили Ты же объездил весь мир, что ж ты, босс, молчишь? Что же птица твоя Вдаль глядит, не мигая? Видно, Бозмун, ты прав, Жить нельзя научить, Можно лишь научить Говорить попугая. Нам по шкуре чужой Не прочесть ничего, Мы на шкуре своей Все испробуем вскоре. Неужели ж нам в штиль Греть под солнцем живу? Не затем мы идем В беспокойное море. Я уж как-нибудь сам Жизнь рискну изучить. Можно ли боцманом стать, Бурь и гроз избегая? Так что ты уж молчи, Старый боцман. Молчи, и э, скажи, помолчай своему попугаю. Спасибо большое. Многие песни того времени, вот как та же, например, «Селедка несчастная», они сразу сочинялись для двух гитар, и на одной гитаре их сыграть практически невозможно. Спасибо большое, сейчас я прочитаю. Да. Давайте. На одной гитаре сыграть практически невозможно. И я думал, что, ну, выпали, значит, из репертуара песни, не буду их петь никогда. Так произошло и со следующей песней, которую сейчас спою. Я уже, честно говоря, думал, что я никогда ее петь не буду, потому что там в серединке есть проигрыш гитарный, который на одной гитаре сыграть нельзя. Ни пятью, ни десятью пальцами, сколько ни старайся, не получается. Ну, думаю, ну, ладно, много других хороших песен, я еще много новых насочнял, эту петь не буду. Года четыре назад на Груженском фестивале смотрю сидит стайка совершенно совсем молодых ребят поет себе эту песню, а компонирует себе на одной гитаре. Думаю, интересно, чего они будут делать, когда наступит проигрыш? Они нашли выход. Они в это место слова придумали. Правда, слова очень несложные. Слова такие: я слова выучил и понял что эту песню можно петь в одиночку. Более того, вовлекая в это действо окружающих. Я не призываю вас мне подпевать, но мне очень нравится, как Сергей Клич Никитин в таких случаях говорит. Он говорит, если вам вдруг захочется, не сдерживайте себя. Песня, кстати, абсолютно документальная. Все так и было. Больше 30 лет назад все действующие лица песни Живы, здоровы, прекрасно себя чувствуют. Песня называется «Песня про то, как мы строили навес на дачу у Евгения Ивановича». Евгений Иванович, если кому интересно. На данный момент Евгений Иванович, он учился старше нас, когда мы поступили, он был уже аспирантом географического факультета, потом сотрудником геофака, потом все равно актерское его нутро взяло вверх, он ушел в артисты. Он сейчас играющий административный директор Московского открытого студенческого театра «Мост» под руководством Евгения Славутина, который в те годы руководил студенческим театром МГУ, с тех пор они дружат. Евгений Иванович... Играют в этом театре И те из вас, у кого есть время и желание Может заглянуть к ним в их помещение На Садовом кольце У них есть помещение театра «Мост» Заглянуть и увидеть Евгения Ивановича В паре блистательных ролей Так если что, это тот самый На кочках цветочки, за кочками лес, На дальней глухой полустаночек, На ладе в пилу до рубаночек. С утра мы приехали строить навес, на дочке Евгении Ивановичу Оттачит удачу, и нету него. Убил он участок заброшенный, Доплелся с посильной ношей. И вот посреди барахла своего, стоит он в теленяшечке ношеный. Ах, Евгений Иванович в полосочку, Ох, ж перская борода, Держит левую он детскую сосочку, Держит правой орудие труда. Евгений Иванович, морская душа, И дочка его на решанечка, Душою морскую в папанечку. Расписывать всем, как она хороша Часами он может за чайничком. Чаю мы скорей, докончить да кончить наверх А то ведь беда с электричками, ведь спать как хозяин без стены дверей. На голой земле без привычки мы, залезает он в стальничек спаренный. Каждый вечер себе говоря: а ничего перетерпим, не варим, Мол, будем греться пока изнутря. Корюжит и гнет его радикулит Прохладной и мойской ноченькой Но строит и строит он прочненько А дачи все нет, а мотор барахлит Плевать не себе же, а Я знаю, дача будет Я знаю, садутся весть Способны наши люди Не спать, а не пить, не есть Таскать кирпич под мышкой, Век путаться в долгах, Чтоб цвить гнездо детишкам У черта на рогах. Долбая по пальцам, торопимся мы Хозяйство Евгения Ивановичева. На весом укрытии б мало ли чего, чтоб больше Евгений Иванычу не оборачивать пленкою на ночь его. Ой, мамочки! говорит, что авторская песня старится и зрители ее старятся вместе с ней. Скажите, а дальше-то построили? Да. <связать> так, инфляция любви надо реабилитировать. Мастер, ну, может быть. Пожалуйста, да. Я никуда не спешу, обязательно второе отделение. <связать> а, мы в двух отделениях поступаем, сегодня. В мультиках не очень много было ролей. А, Но ну, была одна большая роль. Это Джин в сериале Алладин. «Ой, там завевал, забывал, говорил, что-то. Но самая смешная была, конечно, роль... Помните, был фильм «Кто подставил кролика Роджера?» Помните? Там такой был желтенький автомобильчик. У меня там две... Можно сказать, главные большие роли. Там же Дональд появляется в самом начале, он бегает, че... кричит и не без разборщика. Потом автомобильчик, а потом была замечательная роль. В самом конце этого мультика, если вы помните, когда э, э, сыщик на своей машине, мультмашине, на этой, въезжает в Мульттаун, то кругом все поют песенку та та та та та та такой хор большой, мультик мультиков всех, они все поют. В этот момент на студии, кроме меня, не оказалось ни одного человека с музыкальным слухом. Поэтому всех, всех мультиков в этом хоре, в этом хоре звучит только мой голос, больше ничей. Вот найдите, это очень смешно. А еще много было довольно разных э персонажей, которые я озвучивал. Это и Брюс Уиллис в трех фильмах. Хью Грант. Ну, Хью Грант просто это был мой любимый артист. В... Это дневник Бриджит Джонс, Нотинг Хилл, мой голос говорит. Довольно много было озвучений. Сейчас дочь моя озвучивает больше меня, актриса Мария Ивашенко. Она Она... Честно говоря, у нее сейчас даже больше работы, чем у меня, она а я все больше всякими другими вещами занимаюсь. Так, мы переходим к тем вещам, которые я <coughs>, должен спеть. Вам там так же хорошо слышно, как мне здесь? Да. Так я вам просто завидую. Вот этот мелкий серый дождик в эту мерзкую погоду очень хочется забраться на какой-нибудь чердак, И лежать, смотреть в окошко на струящуюся воду И мечтать, как было б славно, если бы было все не так, И своей нелепой жизни, сочиняя оправдание, Поливать себя презрением, но не очень о а любя Размышлять по ходу дела. О проблемах мироздания, И жалеть по всей программе и Непутевого себя, не путем себя, бестолково, а не способного включить автостак. И как опыт показал, не готово к вероломству этих женских особ, Но к концу подходит время. Отведенные на слезы, И несчастные любови Исчезают, словно дым Просто завтра будет солнце И уйдут на запад грозы И я вновь, как конь фанерный Поскочу, тых-дым, тых-дым Так что, если есть потребность Утопиться, удушиться Этот мелкий серый дождик Просто Божья благодать Ведь в хорошую погоду на такое не решится и уж вовсе невозможно полноценно оправдать а не путем папа себя без а без не способного включить на автостоп, И как опыт показал не готов готовмредкомысленности женских особ они а путем бампа себя а без Вечно полного бредов людей. И как опыт показал, не готова К легкомысленности женских людей К легкомысленности женских людей Как славно, да, обязательно. Прямо, ну, я начну с нее второго отделения. Алексей, извиняюсь. Не, не. не теле Завета Ильича здесь рядом, где были ваши пикники. Можно исполнить пикник в завеси, Заветах Ильича? Можно. Почему нет? И это те самые Заветы, я сейчас про них расскажу. Давайте. Сумасшедшая мечта играть в мюзиклах. Помогите советам. Как воплотить обыкновенное чудо? Вы знаете, надо дерзать. Вот... Это удивительная история. Конечно, лучше всего поступить в высшее учебное заведение. Сейчас вот я общался с режиссером Дмитрием Беловым, который набрал курс в Гитисе, курс артистов мюзикла, но вы уже туда опоздали, дорогие друзья. Но ничего страшного. Вы знаете, когда у нас был Нордост, когда мы начинали набирать артистов Нордост, мы сказали себе, ну а вдруг мы пропустим какой-нибудь талант? И мы сказали, приходите все, пробуйте. Мы отсмотрели около тысячи человек тогда. И когда уже практически полностью был сформирован коллектив, у нас осталось два или три места, мы не знали, ну мы сомневались, кого заполнить. У нас было много артистов, больше 40 человек в общей сложности в трупе, включая всех запасных и вы не поверите, одним из кандидатов, над которым мы долго очень э, э, сомневались над его кандидатурой, был артист, которого зовут Алексей Бобров, который на тот момент не был никаким артистом, а был учителем начальных классов города Ногинска и в свободное от основной работы время играл немножко в местном драматическом театре, поскольку там где-то не хватало народа. Короче, он приехал в Москву, стал <coughs> играть в Нордосте. После Нордоста стал играть в, где он? в Чикаго, потом еще где-то, еще где-то, еще где-то, еще где-то. И сейчас Алексей без Алексея Боброва не обходится ни один крупный московский мюзикл. Это на самом деле уже почти что талисман. Все знают, что если Алеша Бобров играет в этом спектакле, то это будет большой успех. Сейчас осенью в. В Москве премьера мюзикла «Гоуст. Привидение». Помните, был такой фильм с Деми Мур и Патриком Суэзи Про то, как его убивают, а он находит на том, в неком там, пространстве того света, находит страшную такую негритянку, которая играет Вупи Голдберг. И Вупи Голдберг слышит его, и она доносит информацию его до его жены Молли и Сэм спасает ее там от гибели. Вот написан мюзикл на эту тему. Есть очень значительная вероятность. Просто не могут никого найти. Спасибо большое. Есть очень значительная вероятность, пока эта роль, на эту роль никто не утвержден. Сейчас на данный момент действующим вариантом является то, что роль вот этой лупи Голдберг огромный, черный. Чернокожие предсказательницы будет играть Алексей Бобров. <реклама> Я очень надеюсь. Спойте, пожалуйста, вашу самую любимую песню. Спою во втором отделении. Самый любимый это обычно наиболее как бы последняя по времени. И с удовольствием их спою. Во втором отделении и их будет много. А сейчас спою. Тоже новую совсем песню. Очень ее люблю. Ей еще нет полугода. Она появилась недавно, и, как мне сказала, жена, ну, наконец-то ты сочинил. Сиквел. Знаете, что такое сиквел? Это вторая серия. То есть вот песню сочинил, а через прошло 20 лет. И ты сочинил вторую песню на эту же тему. Вот перед этим только что была песня про то, как очень здорово добраться на какой-нибудь чердак и лежать, смотреть в окошко. Вторая серия. Мне всегда казалось, что одного очень известного детского поэта есть недосказанные, недосочиненные, недописанные произведения. Кто самый, в общем, с детства, как чьи стихи мы узнаем раньше всего? Друзья, не, не, не пытайтесь догадаться. Это поэты из цветочного города Цветик и Незнайка. Цветика помните? Да я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик. Очень хорошие стихи. Месседж вполне ясен, внятен, а у Незнайки как-то все было недоделано. Не я поэт зовусь Незнайка, у меня вам была лайка. Почему, собственно, была лайка? Ну и шедевр, по недосказанности, абсолютно шедевр – это э, «У подножия ромашки я лежал, задрав тормашки». Я решил, что вот это точно надо досочинить. Песня по мотивам ранних произведений Незнайки из «Цветочного города». У подножия ромашки. У подножия ромашки. А на задворках шипит Я лежу за трав тормашки с ботинок и пальто и безумные идеи общей численностью две проступают все яснее в моей буйной Первая идея Она посвящается тому, что несчастни всех людей, я, и непонятно, почему Бог мой, Господи Иисусе. Объясни мне от чего. Из всего, за что берусь я, они а выходят на ничего. Бьюсь, как пойманная щука, но не хлопает никто. Всем моим смертельным трюком в этом драном. А в общем полнится тревогой. А моя буйная голова, оно приходит на подмогу. Мне идея номер два, и она мой ум лаская не твердит, как славно то, Что не сдох еще пока я В этом драном шепито. В этой гадской богодельне И Я пока что молодцом не один, А мой трюк смертельный. Не окончился концом. Знать, родился я в рубашке, А что сейчас, витая в снах, Я лежу в тени румашки И в рубашке, и в штанах. И для смены мизал сцены не пришла еще пора, Сэмови, как уж хрена, от добра искать добра, от добра, искать добра. информация по всей руси вели к сожалению не путевка тоже это все для двух гитар очень много просит спеть старые песники ну вот и все дружок обязательно ваш голос идеально подходит для образа Хьюгранта. спасибо Эх, любую песню из ноордста а давайте В Нордойсте есть одно единственное произведение, которое можно попробовать спеть под гитару. Вообще он сочинялся под фортепиано, на котором я вообще-то играть не умею. Я сидел и там кое-как пальцами выковыривал эти ноты, складывал их воедино. В общем, с помощью Татьяны Солнышкиной, музыкального руководителя многих московских мюзиклов, после того, как она у нас работала в Нордойсте, прекрасной пианистки, очень хорошего музыканта, мы сложили этот клавир, который я вот так от начала до конца на фортепиано ты не сыграю. На самом деле. Потом он был оркестрован. Кстати, первым оркестровщиком Нарудоста был. А, знаете кто? Мы просто поняли, что это должен быть вот прям наш человек. Первом, первую оркестровку на 32 инструмента. Это сложнейшая работа. Ее выполнил клавишник группы Несчастный случай Сергей Чекрыжов. Мы знакомы с ним очень много лет, равно как и с Лешей Кортневым, еще со времен университета, когда мы учились. Мы заканчивали, они только поступили, мы уже руководили музыкальной студией студенческого театра МГУ, а они были первокурсниками. И Сергей, уже тогда учащийся на Мехмате, было, он учился на Мехмате, мы поняли, что это будущий великий музыкант, каковым он и является. Он... Блистательный музыкант, великолепный аранжировщик, а оркестровка была очень интересная. К сожалению, ее воспроизвести невозможно, я попробую просто то, что на гитаре можно сделать, и то, что можно сделать одному, я попробую это исполнить. Мы с Георгием пробовали это делать, у нас получалось куплеты летчиков из второго действия мюзикла «Нордост» в исполнении одного меня. Ну и, сами понимаете, без чечетки в конце, без, без многоголосия. За всех. Как хорошо пять раз перевернуться И на опасном вираже Благополучно в землю не воткнуться Хотя, казалось бы, уже Пилоту в небе море поколено Не удержать его ничем надо Готов летать пилот в четыре смены Хотя казалось и бы зачем. Я в чисто поле выду по утру лениво Крутой винтом, вильну хвостом И заволнуется встревоженная нива Под ветерком Заревет машина, прочихавшимся мотором Уйдет земля из-под нее И обопрется небесные просторы Крыло мое, крыло мое Пилот живет Подобно вольной птице Всегда не там, где жил вчера Он не спешит семьей обзаводиться Хотя, казалось бы, пора И при нехватке денежных ресурсов Не растеряется пилот Он не собьется с правильного курса Хотя, казалось бы, вот-вот Я в чисто поле эту поутру лениво крутным винтом, вильну хвостом Заволнуется встревоженные нива Ну а потом, ну а потом, ну а потом, ну а потом Завьются галки, очумевшие со страху И разлетится воронье И всю планету поразит своим размахом Крыло мое, крыло мое, крыло мое А под крылом моя земля, а под землей руда из руды моя страна Дает металл, чтоб в самолете я летал Дает металл вокруг леса Вокруг поля Моя земля, моя краса Мое жилье а над землей Могучее крыло Мое а над Немогучее крыло, -а -а -а -а -а. крыло мое, крыло мое, крыло мое, крыло мое. Спасибо большое. нержавейка а обязательно маленький экипаж второе отделение все а сейчас исполним Осенью этого года исполнится 41 год «Принцесса Нагорошина». 41 год, Труд, трудно представить себе. В да? 40... 1976 году осенью мы с Георгием написали наш первый музыкальный спектакль. Да, собственно, не написали, мы дописали музыкальную сказку новеллы Матвеевой «Принцесса на Горошине. Это была даже не совсем музыкальная сказка, это был некий цикл песенок на тему «Принцессы Нагорошина», который мы решили поставить. Когда мы стали его ставить, выяснилось, что он не ставится. Потому что это не театральное произведение. Тогда мы в свойственном бесшабашной манере взяли и все пересочинили. От и Матвеева остались, ну не русские доножки, осталось несколько очень красивых кусочков. И одна ария полностью осталась. «Ах, не спрашивайте, королева, хорошо ли я сегодня спала?» Это ария принцессы. А почти все остальное мы пересочинили. А повсюду я искал себе невесту, судьбу доверив вольному изюдвесту. Это тоже пел. Принц, возвратившийся из своего путешествия. А самое начало мы пересочинили. Начиналось все с того, что... А, чтобы вы понимали, как это все выглядело. Все пространство, сцена было полностью затянуто белой тряпкой. Просто был такой белый экран. На этом экране светилось два больших окна. Это были окна замка. И в этих замках действовали четыре действующих лица. Принц, принцесса, король и королева они существовали только пластически, было видно только их тени, их с этой стороны подсвечивались, и вы видели их тени, которые действовали. А перед сценой сидели четыре музыканта, принц, принцесса, король, королева, и сказочник, который рассказывал всю эту историю. И за этих четырех персонажей пели. Я сейчас попробую за всех спеть, но как минимум за троих, за короля, за королеву и за принца. Начиналось все с того, что загорался... Одно окно, и было видно, как принц, ну, это была дань географическому факультету, собирал рюкзак, потому что он отправлялся искать себе невесту. Появлялся отец и говорил, «Сын мой, что все это значит? Что за куча покажа? Мама говорила, «Уж не вздумал ли мой мальчик ты из дома убежать?» «Что ты, папа, наш прекрасный замок? Ни на что я не сменю, просто я». Решил, что вырос мама и решил, что я женюсь. Мама падала в обморок, папа кричал Ау! Все начали бегать. Ты родителей, наверное, хочешь прямо в гроб погнать. Говори же откровенно, кто она, да? Кто она? Я хотел сказать совсем не это. Все вы поняли не так Я пойду искать ее по свету И уже собрал рюкзак Я найду себе такую Чтоб была скромна, мила И вдобавок чтоб принцессой настоящую была Пусть принцесса будет небогата Но полюбит навсегда Время я и сам когда-то Точно так же рассуждал Что? Ничего Будь в дороге осторожен Что нам письма по пути Пусть судьба тебе поможет Счастье в поисках найти Не волнуйтесь только ради Бога Я ведь парень с головой А любая дальняя дорога Все равно ведут домой непременно Все равно ведут домой непременно Все равно ведут домой Повсюду я искал себе невесту Судьбу довери фольному зюдвесту Другая тональность. Видите ли, эти песенки писались 40 лет назад для тоненького голоска, который у меня тогда был. А теперь у меня как у волка стал. Раньше он был какой-то, как у козы мамы, тонкий голосок, да? И теперь уже не попросишь, как в сказке такой сковать. Повсюду я искал себе невесту, Судьбю доверив вольному музей-двесту. Но на пути моё нордост Волну вздымал до звёзд. Сидевест был чудаком и оптимистом, Он выпасал барашков, в море чистом, Нордостский птичный суров гонял стада балов. Он объездил весь белый свет, но так и не нашел себе невесту. Опечаленный а принц вернулся домой. Одна глупая, смеется слишком громко, Другая холодна, как экономка, А третья блещет красотой, да всё. Не той, не той, не той и, и так далее. Сцена продолжалась. Просыпайся, душа, поднимайся. Хватит спать словно сычно на столбе. Поднимайся, душа, принимайся на кларнете играть и друге и в пучине бесстрашно кидаться и том, как и прежде шаршать. А ведь приходит пора пробуждаться даже очень уснувшей душе, потому что она, потому что она. А у тебя не случайно дана, Ведь когда в небесах делать начали нас, Дали тебя кто-то именно эту припасы и назад ее примут, едва ли, До того, как наступит пора, А попытки ее потихоньку продать, Они доводят увы, до добра Нас порою волною смывает и швыряет туда и сюда, И она не на месте бывает, даже в пятках дрожа иногда, но потом прибегает обратно, не давая тебе отступать, Ты лишь во времени аккуратно, подавай ей команду, Не спать, потому что она, потому что она у тебя бормота всего лишь одна Это орган не парный и как ни груди, Адекватной замены ему не найти То Тони ветер бужует над бором то Тони с гор побежали ручьи Это снова и снова кларнет и труба Подают позывные свои Подают позывные свои Обормота а всего лишь одна Это орган не парный, и как ни крути Адекватной замены ему не найти То не ветер бушует над пором То не с гор побежали ручьи Это снова и снова кларнет и труба Подают позывные свои Подают позывные свои